А перед началом этого видео хотел бы порекомендовать бы одного ютубера, это Сашка. У Сашка довольно маленький канал, и он недавно начал, но он снимает довольно годный контент. Особенно он вам понравится, если вам нравится Майнкрафт. Он снимает разные постройки и выживания, я сам на него подписался, сделай это и ты, не ленись, сделай ему приятно. А мы продолжаем. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт, Кроватные войны. Поехали! Один. Так, удачный игры. Это у нас а, место на четверых. Так, все, идем и покупаем блоки. 32 штуки хватит. И продолжаем копить. Так, и покупаем меч. Какой сможем? А, 10 стоит. Ну, хотя я предлагаю накопить 7 золота и купить уже его. Так, и покупаем меч. Осталось только купить броню всего-то. Кстати, а где наша кровать? Ага, она вот здесь немного застроена. Я хочу 4 кусочка золота, чтобы обустроить нормально, типа, эту кровать. А то нас сразу... Так, и покупаем сразу броню. И покупаем дерево. Пристраиваем здесь примерно так. И вот так вот. Так, и все, поехали. Поехали атаковать. Так, это у нас генератор алмазов. И надо найти еще другие генераторы. И вообще захватим сеть, типа других. Но, скорее всего, это не произойдет. потому что я их не умею вообще быть Ага. И здесь уже всех убили. Можно ресурсы взять. Так, классно. И зайти в магазин. И купить, допустим, золотое яблоко. Почему бы и нет. Так, алмазы. И сейчас их валюем. Но перед этим мы простроимся сюда. И я возьму изумруды. А теперь уже можно и потратить алмазы. Так, как раз еще один подберем. Так, все окей. И бежим домой. Скорее всего, я прокачаю броню. Потому что броня всегда нужна. О, офигеть. Здесь уже оф... Видите, как сильно застроили. И покупаем, как я и сказала, броню. А, уже вкачано. А что не вкачано, например, быстрый шахтер может пригодиться. Сейчас я возьму железо и сейчас э, возьму инструменты, и положу все сумбу. Вот и все, поехали! На кого-то атаковать. Надеюсь, в какой-то битве я вообще поучаствую. Так, изумрудики подобрали. Блин, врезался. Так, давай, давай, давай. Надо догнать. О, его убили. Окей. Где здесь еще есть изумруды? О, изумрудики. Так. так. Стоп. Давайте следим. Нет, бежим, бежим, бежим. У меня три алмаза. Нельзя их потерять. Так, пять алмазов. 5. Что мы можем на них прокачать? У меня нет хвоста, нету. Окей, так прокачка. И, например, мы можем прокачать поле регенерации. Отлично. Теперь мы еще купим. Наверное, ну, точнее, будем копить на лук а он стоит 12 золота. Сколько по изумрудам? 6 О, четыре изумруда. Все. Нас еще не разрушили, и у нас все окей. Здесь никого нету где... Так, Так, изумруд нам разрушили. Это жалко. Ну ладно, достроим потом. Расложить надо алмазы. Так, окей, подбираем. Нет, нет. Фу. Стоп, что это было? А, это он, походу, выпил зелень силы и Слава богу, что здесь я золото оставил. Мы можем купить железный меч. Надо их разрушить, пожалуй. Сколько стоит зелень силы? Один изумруд. Окей, я пошел за изумрудами. Хотя, нет, я, я возвращаюсь обратно, потому что мы их убьем. лучше. Так, вот он там бежит. О, так, все, а теперь я быстро выпил за изумрудами я улазу зато, так вот изумруды, и да, два, окей так, и покупаем два зелья силы. Окей, это пускай будет у меня, а другое я положу в сундук. Так, подбираем. Может... Сколько вообще стоит? А, 12 зол. Окей, буду копить. Ну-ка сейчас посмотрим, надо на грачий слот разместить. А, и нет, еще куплю, короче, заодно зелье регена, если такое есть. Так, и вот зелье регенерации. И теперь идем быстро, очень быстро и рейдимы. У них хуже кровать разрушена. Так. так, я вижу Ники. Так, и все. Все. Так, Так, и все. Остался второй. Так, второй. А, нет, из, из другой команды. По идее, разрядили силу его зану. Но ничего, сейчас возьму другое. Так, алмазики 13. О, укрепленная фигня. Э, а меня зовут. Ладно, пофиг. Просто идем атаковать. А вот там он и силу у меня еще надо. И да, правда, вот там второй. Блин, жаль, что я не купил блоки и ушел без них. Так, вот сейчас опасный момент. Офигеть. И остался только один синий. Надо его найти. Ага, вот там. И да, наконец-то. Все, это победа. И следующая катка. Так, все, мы начали. Здесь, значит, нас только двое. А не как в прошлый раз четыре. Так, покупаем, как всегда, дубовые доски и закрываемся. Так, все, вот такая конструкция вышла. Берем еще железо, покупаем каменный меч пока что. И я хочу купить сразу инструменты. И покупаем ножницы так блин блин <свят> класс скорее всего у нас сейчас углеутки Да, и это проигрыш. Просто в самом начале убили. Они просто вот так вот линию сделали. Кстати, самый прикол Демид даже ничего не сделал там почти. Если не сделал. А на этом я буду потихонечку заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Пишите комментарии. Всем пока!